Так, всем добрый вечер, 7 сегодня мая, студию временно перенес в мастерскую. О чем тема? Как разрезать изолятор хмары по просьбе трудящихся? Я вообще-то думаю, что эта тема настолько детская, но оказывается, нужны уточнения. кто интересуется понятно да широкоформатный изолятор хмара. как сделать из него вот таких вот два треугольника прежде всего делаю насечку вот таким вот кусочком ножок и по металлу прямую линию главное чтобы было видно оно нарушается пластмасс переворачиваем на другую сторону Точно так же делаю насечку. Там, затем разбираю на две половинки и аккуратненько нажокаю. Она дает хороший не в сборе, а вот самим полотном. Хороший дает результат по качеству. Никаких вот таких зализываний быстро, конечно, не получается но самое главное, качество и так каждую перемычку разрезаю понятно, да? не буду я это все от начала до конца показывать самое главное, знать принцип самого процесса наметили разрезали все так получили два треугольника получили два треугольника вот таких вот два треугольника теперь нужно в проем вставить планку и зафиксировать степлеров но нюанс в этой планке а именно и в данный момент вот в этом треугольнике и все пчеловоды, кто практикует самостоятельное изготовление изоляторов должны знать этот нюанс почему я стал делать шире 10 толщина, но 15 ширина. Как-то случайно попал несколько раз под неприятность и не мог выяснить причину. Пчеловоды очень часто грешат на то, что матка прекращает сеять, брюшко становится худое и они выскакивают в щели. И грешат на изоляторе, что не, не качественный изолятор. Ничего подобного. Самое главное, чтобы щель была, ну, конечно, не больше, чем два с половиной. Матка не проходит. Не потому, что брюшко у нее худое становится, она перестает откладывать яйца. Она не проходит грудкой. Грудка у матки шире, чем у пчелы. Поэтому искать, кто будет самостоятельно делать изолятор, искать прежде всего эти прорези шириной не больше 4,2. И вот однажды из-за изготовил, про, прошла матка, раз прошла, второй раз. А именно в, не, в широкоформатных изоляторах, а те, которые я делаю сам. или не делаю, а реставрирую. Или модифицирую треугольники, там, или вот модули. И матка, находясь в изоляторе, она постоянно будет по периметру бегать, искать. Как, где-то найти место, выскочить на соты И она это место рано или поздно найдет А найдет она вот в этих местах Вот хвост Свободный хвостик Здесь прикреплены, спаянные они По своей... Ну, как, как льется, как штамповка И при разрезании они соединены хвосты а есть свободные хвосты, вот такие вот но я на них обращение, не обращал внимание, так степлером пробил примерно все. и чуть у его деформируется, и матка обязательно вот так вот от, отодвигается но я наблюдал здесь. на какой-то миллиметр ну понятно, этой деформации увеличение на целый миллиметр достаточно будет для того, чтобы матка проскочила Поэтому такие тонкие бруски пчеловоды, чтобы знали этот каприз, либо не применяли, или же хорошо пробивали затем степлером. А широка, широкая планка дает гарантию, что таких вот щелей уже не будет. Так, ну понятно, да? Ну и раз уже тема про изоляторы... Покажу до сих пор спрашивают, какие, какой лучше выбрать. Ну, пожалуйста, не комплексуйте вы на формате изолятора. Изолятор это всего-навсего инструмент технологии. Вы осознаете прежде всего саму тему. А уже по конфигурации изолятора вы либо сами придумаете, либо примените какой-то из вот этих вот вариантов. Видно, да, сколько я их. По, по жизни своей, показывал хмаре, говорил хмаре на второй год нашего знакомства, где-то 2006-2007 год, говорит, Пёрт Яковлевич, пчеловоды будут приспосабливаться по своим возможностям и будут формат менять, как бы ему это не нравилось. Ну и вот, пожалуйста, вот это мой еще, со времен динозавров, 20 лет назад, его пробовал. такой типа Миленина. И вот наши... Местные кулибины уже применились. Человек знает тему, применился, приспособился, ему так удобно и пожалуйста, Вот тоже. Это, кстати, я об этом писал и давал координаты. Анатолий Васильевич наш местный. И вот, пожалуйста, тоже оригинальный, очень оригинальная конструкция. Можно поднимать Николай Николаевич Гвардейская криминальная луганская волос Хорошая разделительная решетка Пленочная Штамповка держит размер нормально Главное жесткость его держит И можно поднимать на любую высоту Хоть врезной его делать Хоть междурамочный его делать Один только Механизм Закрытие отверстия оригинальное, пожалуйста, пленочка, закрываешь с любой стороны. Человек знает просто тело, Он знает, что ему нужно, соответственно, под себе, ну, я не оружие, оцени его, копеечно. Так что все вот это, что вы видите, работает. Просто примениться под свою конструкцию угля. Либо это будет врезной, либо... Изолятор будет междурамочный. Работает и те, и те. Преимущества и недостатки есть абсолютно во всех форматах. У широкого формата изолятора Техмары недостаток в том, что он режет клуб пополам. Но есть преимущества как курс молодого бойца школы своего рода, Пчеловод научится формировать компактное гнездо. У малоформатных изоляторов недостаток в том, что бывает попадают, тоже если гнездо расширенное, клуб сжимается и матка может остаться вне зоны захвата клуба. Или очень часто при перемене температур попадает матка на, на периферию клуба, а здесь температура плюс 10. Подержится где-то неделю такая температура, и матки могут попасть. То есть, все на усмотрение пчеловода и на его здравый смысл. Ну и, конечно, на желание вообще этим заниматься. Итак, всего доброго вам для разнообразия такая тема, кто просил.